Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Дорогие друзья, сегодняшняя наша тема – краткие фразы на английском. Нам необходимо сказать «Я смотрю, но ничего не вижу». Но перед этим давайте скажем я смотрю и я вижу алые паруса. Смотреть как? To look. Видеть, как по-английски? To see. Видеть. Я смотрю. I look. И я вижу. And I see. The scarlet sails. Алые scarlet sails. Паруса. Очень похоже sail на моряк. Sailor. Итак, я смотрю и вижу. I look and I see. Дорогие друзья, в этом формате мы должны сказать. Я смотрю, но я ничего не вижу. Время настоящее. Здесь есть и отрицание, и есть утверждение. Я смотрю. Утверждение, но я ничего не вижу это отрицание как известно в английском должно быть только одно отрицание один раз и все первый случай давайте разберем I look but I see nothing I look, я смотрю but I see но я вижу ничего один раз отрицнули. Ничего. Я вижу ничего. Так и надо говорить. Я вижу ничего. I see nothing. Должно быть в английском языке только одно отрицание. Можно отрицать еще при помощи частицы в данном случае don't или doesn't. Ну, если я, значит don't. Do not. Видите, здесь пальчик показывает. I don't see. Я смотрю, I look, but I don't see, но я don't see, не вижу. Дальше, anything, anything, ничего, не nothing, а anything. То есть, если мы хотим использовать частицу do с отрицанием not, я не вижу ничего, мы должны использовать э, приставку any. «Any» – вот она, «anything». Не «nothing» здесь, в этом случае, а «anything» – «ничего». И, или э, мы не должны, э, значит, видеть, мы, здесь написано «ничего», а как сказать, э, «я э, не вижу никого». «Я смотрю, но я не вижу никого». Здесь «я смотрю, но я не вижу ничего» сын, ничего. А можно сказать никого? И ничего вместе, конечно. I don't see anything. А как сказать? Э, никого. Тоже any надо использовать. А как будет никого? Anybody. Вот и все. А как сказать? Я не вижу ничего, никого и нигде. Три отрицания но их можно использовать, когда будете использовать в частицы do not uh, anything, дальше это ничего uh, ничего uh, anywhere нигде anywhere нигде и никого anybody anybody, то есть три раза можно использовать anything anywhere anybody, вот и все, частицы do Not можно использовать, отрицать немного, но только с ними идут any, any. Нигде, никого и ничего. Можно и тут, я смотрю, вот как в данном случае, I look, but I see. Но я вижу ничего, nothing. А как сказать, я смотрю, но я не вижу никого. Так же будет если второй, первый случай будем использовать я смотрю, I look но я не вижу никого, как будет but I see но я вижу, а потом говорите никого, но но nobody вот и все можете сказать, я смотрю но я не вижу нигде как сказать, тоже первый случай без any, без don't I look, but I see но я вижу